доброго времени суток я игорь Черноусов. приветствую вас на очередном уроке тренинга как приглашать клиенты из интернет этот урок у нас посвящен ссылкам я расскажу как реагируют социальные сети на ссылку на внешний ресурс почему бесплатное размещение ссылки в социальных сетях практически всегда приводит к бану вашего аккаунта как Уникализировать, рандомизировать вашу ссылку, чтобы она не банилась социальными сетями. И для тех, кто продвигает партнерские продукты, рекламирует реферальные, какие-то программы, я расскажу, как ваши длинные, страшные ссылки сокращать. Поговорим о том, что такое редирект, как он технически реализуется. Сегодня мы продолжим работать с нашим хостингом, с файлами, которые на нем хранятся. Если вы не имеете практического опыта работы с хостингом, с FTP, я вам рекомендую первоначально посмотреть блок уроков, посвященный этой теме в нашем тренинге. Почему любая социальная сеть очень негативно относится к ссылкам на какие-то внешние ресурсы, сторонние ресурсы? Даже если эти сторонние ресурсы такие трастовые, как, например, видеохостинг YouTube. Объясняется очень просто. Любой интернет-ресурс заинтересован только в одном, чтобы... На нем оставались люди То есть никакая социальная сеть не любит, когда пользователь социальной сети переходит на какие-то сторонние ресурсы Это первая причина, из-за чего банятся ссылки Ну а вторая, более такая прагматическая Социальные сети живут на рекламе Поэтому если вы пытаетесь что-то рекламировать бесплатно, особенно сторонние ресурсы То к вам, естественно, очень быстро применяются санкции если вы пошли по пути массового размещения бесплатной рекламы в социальных сетях, в группах, в личных сообщениях, вы должны четко понимать, что нужно делать все возможное, чтобы в этих постах не размещать ссылки на внешние ресурсы, когда есть такая возможность. Идеальный вариант размещать, например, какие-то ваши контактные данные, ну, например, номер телефона, либо Вайбер, Telegram, Skype, либо идти по наиболее правильному пути, размещать ссылку на страничку социальной сети, в нашем случае например страничку на ваш профиль. Вконтакте либо ссылку на вашу группу, которую вы создали ВКонтакте. Как будет работать такая реклама? Она будет, конечно, лучше восприниматься роботами социальной сети, и вы будете уже делать несколько касаний. То есть человек прочитал пост, заинтересовался, перешел на ваш профиль, либо в вашу группу, получил еще какую-то дополнительную информацию о у вас о продвигаемом вами ресурсе и уже с вашего профиля или с вашей группы он перешел на какой-то внешний сайт по ссылке которая размещена у вас либо в профиле либо в вашей группе вы уже переводите на ваш одностраничный сайт так называемую подогретую аудиторию то есть теплый трафик и вероятность того что люди совершат какое-то действие нужное вам на вашем одностраничном сайте, процент вероятности увеличивается. Поэтому, если у вас есть такая возможность, реализуйте ее, вставляйте ссылки на странички социальной сети, либо свои контакты, и работайте с людьми в несколько касаний. Если вы размещаете рекламу в личных сообщениях, то здесь, друзья, нужно быть очень-очень осторожным, потому что, Рассылка личных сообщений, особенно если вы рассылаете не друзьям, то рассылка не друзьям это тоже прямая дорога завести ваш аккаунт в банк. Поэтому кто занимается продвижением в социальных сетях, серьезно занимается, они стараются вначале ваш профиль набрать целевую аудиторию, то есть добавить людей в друзья в начале, а потом уже только по этим людям делать рассылку. Это лучше воспринимается роботами социальной сети. Вот для людей, которые хотят именно рассылать личное сообщение, рассылать именно со ссылкой на какой-то внешний ресурс сразу же, вот если у вас такая не Необходимый стоит. Я вам покажу один прекрасный способ, как это делать. Немного ввести в заблуждение роботов в социальной сети. То есть рассылка идет в два захода. Заход номер один. Вы отправляете сообщение самому себе. То есть в поиске ищите себя. Ну, например, Черноусов вот, нашел себя. И пишу себе сам текст сообщения. Лучше открыть какой-нибудь текстовый редактор, сразу написать текст рекламного поста с вашим коммерческим предложением, оформить его, указать хэштеги, указать ссылку на какой-то внешний ресурс, который вы будете продвигать, выделить все, что вы набрали, вставить в отправляемое сообщение и отправить самому себе. Я лично сам никогда на себя не пожалуюсь. То есть представить, что такое возможно, но это только в страшном сне. Зачем мы сделали отправление сообщения себе? В Вконтакте есть классная такая возможность, она называется переслать. Например вы пересылаете какое-то ранее отправленное сообщение другому собеседнику, ну для того, чтобы человеку было понятно, о чем вы с ним разговариваете. Ну, достаточно удобная вещь. Пересылка осуществляется следующим образом. Вы щелкаете на отправленное сообщение, нажимаете на кнопочку «Переслать». Оно запоминается. Войдя в сообщение, вы можете любому человеку отправить какое-то Нормальное человеческое с точки зрения контакта личное сообщение. Например, вот я отправлю Сергею Угольникову еще раз. Вы можете написать что-то абсолютно нейтральное. Привет, здравствуй, нашел. Посмотри. То есть не использовать в тексте личного сообщения таких триггеров, как. Заработок, проект, купить, продать, деньги и так далее. То есть слова, на которые роботы реагируют. То есть те слова, которые часто попадают в спам-листы. Пишите что-то такое абсолютно нейтральное. Например, «Привет» вот здесь. А затем нажимайте на «Отправить». И вместе с вашим абсолютно нейтральным приветствием, которое никаким образом не заденет роботов в вы еще отправите текст коммерческого сообщения, вот такой, в котором есть, например, ссылка на внешний ресурс. И вот такой способ отправки личных сообщений, конечно, Будет значительно лояльнее восприниматься роботами контакта, потому что вы отправляете какую-то информацию, которую контакт уже одобрил, то есть какое-то сообщение, на которое никто не жаловался, а вы его просто, например, пересылаете каким-то другим вашим друзьям и знакомым. Вот те, кто работает отправкой личных сообщений, пожалуйста, можете использовать такой прием. Что еще необходимо сказать, важное для тех, кто размещает массово бесплатную рекламу. Все ваши тексты должны быть уникальными. Если вы отправляете в личку, в группы один и тот же текст рекламного поста, это прямая дорога к бану вашему аккаунту. Поэтому вы можете в начале, например, в каком-то текстовом документе прописать 20, 30, 40, 50 вариантов, рекламных постов, которые отличаются друг от друга. И только после этого начинать размещать эти сообщения в группах и отправлять их в личку. Если, конечно, вы делаете размещение руками. А именно с этого я вам рекомендую всем начать, чтобы почувствовать, как это работает, проверить лично на себе. В интернете существует колоссальное количество сервисов рандомизации текста. Напишите просто в поиске Яндекс рандомизатор текста онлайн, перейдите на любой из этих сервисов. Принцип тут работы абсолютно одинаковый. Вы поле, которое вам предлагает сервис, вводите текст и в этом тексте вы вставляете варианты. Ну, например, привет, здравствуйте, добрый день. Дальше пишем, дорогой друг, ну, без ошибок, конечно. Благодаря тому, что вы написали несколько вариантов приветствия, разделяя их вертикальными палочками, то когда сервис начнет рандомизировать, вот из этого варианта он сделает уже несколько вариантов вашего текста. Нажимаем «Рандомизировать» и внизу вы видите кучу вариантов рандомного текста. Вот обратите внимание, он вам на основе вот этого одного текста, который вы сделали, слепил 24 варианта. Нужно просто-напросто сохранить эти варианты и именно вот такие рандомные тексты размещать. И можете поставить галочку ⁇ Сохранить файл ⁇ и все ваши варианты рандомизации будут сохранены в текстовый документ. То есть с рандомизацией текста проблема решается достаточно просто. То есть можно, конечно, рекомендуется потом эти рандомные тексты ручками подправить, потому что все-таки будут читать люди для того, чтобы лучше это все воспринималось. Но что же делать, если вам необходимо размещать в тексте вот такого рекламного поста ссылку на ваш сайт. Ну, например, наш сайт «Моя игра». Вот она ссылочка на мой сайт «Моя игра». Если во всех вот этих 20, например, 24 варианта, которые мне создал сервис рандомизации текста, я буду вставлять в одну и, ту же, одну и ту же ссылку, ссылку на главную страницу «My Game» и массово размещать это по группам, то большая вероятность того, что через какое-то время эта ссылка будет заблокирована роботами социальной сети. То есть я буду писать рекламный текст, текст будет оставляться, появляться в посте, а вот эта ссылка будет просто-напросто автоматически с него удаляться. Как же нам рандомизировать именно саму ссылку, как же ее уникализировать? Так как мы являемся с вами владельцами хостинга, и наш сайтик очень небольшой, очень легенький, то самый простой вариант, который вы можете реализовать, не прибегая ни к каким сервисам рандомизации ссылок, а есть и такие сервисы, вы можете сделать самостоятельно. Вам необходимо подключиться к вашему хостингу. Я пользуюсь программой FIZIL, как установить, как настроить эту программу, рассказанную в блоке тренинга, посвященную одностраничному сайту. Перехожу в папочку, где лежат мои сайты. Вот мой сайт, «Моя игра». Он у меня очень крохотный. Я могу выделить все файлы, хранящиеся на этом сайтике. И, например, взять их, скопировать в какую-то папочку на диске вашего компьютера. Правой кнопочкой «Скопировать». Сайт очень небольшой, поэтому копируется практически мгновенно. Что я делаю дальше? Я в папке сайта «Моя игра». Создаю еще несколько папок. Как это делать, я вам уже показывал. Создать каталог и придумывайте название для этой папки. Можете использовать что-то осмысленное, например, Game1, папочка создана. Создал еще одну папочку, Game4 и так далее. Можете писать что угодно. Главное, чтобы названия этих папок у вас были уникальны. Зачем я это делаю? Вот самый простой вариант рандомизировать ссылку, имея легенький сайт и имея свой хостинг, это просто взять, скопировать файлы вашего сайта в другой каталог, например, в те каталоги, которые я создал. Вот сейчас возьму и скопирую все файлы своего сайта в папку Game1. Скопировалось. Делаю то же самое с другой папкой. И повторяете эту операцию нужное число вам раз. Например, вы написали 30 уникальных текстов, значит, делайте вот таких 30 уникальных папок. И в каждую из них копируете свой сайт. Что я этим достигаю? Кроме ссылки на главную страничку сайта, вот такую самой красивой, самой трастовой ссылки, я могу переводить людей на свой сайт вот по такому адресу. Могу переводить вот по такому адресу. Все это ссылки на мой сайт. Вот возьму сейчас эту ссылочку, скопирую, вставлю в адресную строку, и я увижу, что отобразится именно мой сайт. Вот это самый простой способ, который вы можете реализовать руками. И, кстати, точно так же работают сервисы рандомизации ссылок. Но эти сервисы требуют денег. Есть, конечно, скрипты, которые позволяют то, что мы сейчас сделали с вами руками, создание папки и заливка в нее сайта, сделать на автомате. Но так как вы на первом этапе будете размещать бесплатную рекламу именно ручками, все-таки и рандомизацию ссылок тоже, пожалуйста, делайте ручками, чтобы вы понимали, что за этим стоит – Друзья, что же делать, если ваш сайт какой-то серьезный, какой-то большой? Ну, например, вот в папке «тренинг цент 36» лежит большой сайт, это блог, это базы данных. Скопировать вот так вот легко и просто и перекинуть его в другую папку, чтобы он работал, у меня не получится. Либо другая ситуация. Вы рекламируете какой-то проект, сайт которого является не вашим, вы не можете вот так вот обратиться к файлам этого сайта, что-то с ними делать, потому что это какой-то серьезный проект, и у вас на этот проект ведет какая-то реферальная ссылка. Например, вот такая длинная и страшная, как ссылка на реферальную программу Сергея Грань. Вот если вы такую длиннющую ссылку будете вставлять в своих постах, она будет реально пугать людей. А иногда вот такие длинные ссылки, они некорректно вставляются, и естественно по ним даже люди перейти грамотно не могут. Так, как же сокращать вот такие длинные реферальные ссылки, которые ведут на какие-то ваши рекламируемые, продвигаемые проекты? Либо как маскировать ссылку на свой сайт, но какой-то большой серьезный сайт, который нельзя вот так вот взять и легко и просто перекинуть в другую папочку. Самый простой способ решить эту задачу, это воспользоваться каким-то сервисом сокращения ссылок. Опять же в поиске Яндекс пишите сокращение ссылок, опять же вывалится большое количество сервисов, которые это реализуют. Мне очень нравится сервис Google, если размещаете в ВКонтакте можете пользоваться сервисом для социальной сети ВКонтакте. Это их внутренний сервис. Все эти сервисы работают абсолютно одинаково. Вы вставляете ссылку, которую вы хотите сократить, либо замаскировать. Вот возьмем вот эту вот длинную ссылку на проект Сергея Грань. Копирую, вставлю ее вот в это поле, нажму «Сократить». Сервис мне показывает короткий вариант этой ссылки. Можно нажать на пиктограммку копирования Адрес скопирован. И вот это короткий вариант длинной ссылки на проект Сергея Игра. Аналогично можно сделать ссылкой на мой сайт. Нажать «Сократить». Опять же нажать «Копирование». И вот еще один переход на страничку сайта «Игра». Если я сейчас вставлю в адресной строке, Нажму клавишу «Интер», я опять же попаду на свой сайт «Игра». Значит, что же делают эти сервисы? Все эти сервисы сокращения ссылок реализуют операцию редиректа, то есть перенаправление. Обратите внимание, что в адресной строке я вставляю ссылку на домен Google, а после того, как я нажимаю клавишу «Интер», я оказываюсь на своем домене «MyGame36». То есть сервис Google-сокращатель реализовал мне операцию перенаправления, реализовал мне редирект. Вот в этой папочке, которая была создана, находится код редирект, крохотный HTML-код, который я вам сейчас покажу и научу им пользоваться. Код редиректа представляет из себя буквально следующее. Вы в нем можете исправить название вашего сайта какой то текст написать очень рекомендую это делать потому что когда вы будете вставлять вот такой сокращенный вариант в группу в социальной сети социальная сеть будет выдергивать вот это название которое вы текстом пропишете в настройках кода Redirect. далее вы меняете только один элемент в этом коде это ссылку на которую должен перейти осуществиться переход вот этот код перенаправляет меня на партнерку Сергея Грань. Весь этот текст находится или хранится в файле с именем индекс.html. Именно вот с таким вот именем должен быть этот файл. Потому что когда я пишу в адресной строке вот такой вот адрес, любой браузер вот в этой папочке ищет файл с именем индекс. И если он его находит, выполняется тот код, который прописан в этом индексном файле. Имея код Редиректа, который я вам показал, вы можете делать перенаправление на любой сайт, который вам нужен. Опять же, заходим на свой хостинг, подключаемся к нему. Заходим в папку того сайта, через который вы будете делать перенаправление. Я вошел в папку тридцать 36 В этой папке я опять же создам каталог, назову его GR, буду делать перенаправление на Сергея Брайна. И вот в эту папочку с именем «ГР» я скопирую уже сделанный код редиректа на партнерку Сергея Грань. Выберу его и скопирую. Адрес у меня получается вот такой. Вот это три варианта перехода на партнерку Сергея Грань. Длинная оригинальная ссылка, которую не рекомендую вам вставлять. Сокращение этой ссылки через сервис сокращателей Google тоже вам не очень рекомендую пользоваться сокращателями ссылок, потому что вот этот вот домен Google, он уже всем социальным сетям и все другие варианты сокращения ссылок, все вот эти наиболее популярные сокращения ссылок, они всем социальным сетям известны. Понятно, для чего это делается. Для того, чтобы вас увести на какую-то реферальную, либо партнерскую схему. Лучше всего сокращать именно через свой домен. Вот как мы с вами сделали. Сейчас, если я скопирую в адресной строке вот такую вот ссылочку, я перейду на сайт Сергея Грань, Вот. На его проект Шторм. Сергей Грань. Для того, чтобы рандомизировать переход на партнерку Сергея Грань, создавайте еще нужное количество вам папочек, в них уже копируйте только один файл индекс, это очень мало времени занимает. И, пожалуйста, создавайте для каждого поста свою уникальную ссылку на переход на партнерку Сергей Грань. Да, конечно, так как все ссылки идут через какой-то домен один и тот же, вот MyGame в моем случае. Если уж очень много людей начнет размещать ссылку через этот домен, то могут забанить весь домен целиком. И тогда единственный возможный вариант решения проблемы – это создать новый домен у себя на хостинге. Как создаются домены, как они покупаются и настраиваются. Все рассказано в уроке о одностраничных сайтах. И реализуйте ту же самую схему. Либо копируйте туда свой сайт, либо копируйте файлик с редиректом. Сам этот код редиректа я прикреплю на страничке урока. Скачаете его, скачаете прям вместе с файлом «Индекс» и, пожалуйста, используйте. Если вы файл, в котором будет храниться код редиректа, назовете как-то по-другому, но каким-то любым другим именем, то у вас будет более длинная ссылка. Ну, например, если вы в папку с именем «gr» скопируете файл, в который хранит код редиректа, этот файл будет называться, например, «g1» то вам придется вот такой вот писать маршрут. Имя файла и писать и его полностью расширение. Но это, конечно, удлиняет ссылку и делает ее не такой качественной. Можно тогда вот эти файлики прям копировать непосредственно в папку MindGame36, не создавать никаких дополнительных подпапок. Но это сократит, конечно, ссылку, но я вам все-таки рекомендую использовать индексный файл и для хранения каждого индексного файла создавать свою отдельную папку. Кроме кода редиректа есть еще код перенаправления через iMframe. Отличаются они только одним. Когда вы вставляете ссылку с кодом iMframe в адресную строку, не происходит изменения домена. Например, если бы я вот здесь использовал код iFrame для перехода на партнерку Сергея Грань, после того, как я бы вставил вот этот адрес в адресную строку, он же и остался бы. Я перешел на сайт Сергея Грань, а в адресной строке у меня было бы написано mygame36.ru flash.gr. Вот это такой специфический момент, тоже можно использовать. В своем тренинге по партнерской программе я даю модернизированный, модифицированный код редиректа. В чем заключается его модернизация и зачем я его делал? Я его делал только с одной целью, чтобы этот код массово раскидывать шаблоном на зенопостере. И для тех, кто ну, не хочет заморачиваться, писать какие-то длинные посты и так далее. У кого одна задача, чтобы люди сразу переходили на их одностраничный сайт. То есть этот код был написан для того, чтобы тупо гнать трафик на какой-то конкретный сайт. Как этот код работает, я сейчас немножко расскажу. Вы обратили внимание, что когда мы вставляем ссылку на сайт социальной сети, социальная сеть пытается сразу же пройти по этому адресу и считать ту картинку, которая хранится на этом сайте. Если картинки нет, то получается вот такой вот вариант, как у меня. Если же картинка есть, то она считывается первая попавшая. Считывается та запись, которую социальная сеть выдергивает вот из этого адреса. Вот обратите внимание, в коде редиректа я написал Сергей Грань, реферала Игоря Черноусова, и именно этот текст у меня появился на моей стене. Код, который написали мне, его особенность заключается в следующем. Настраивая этот код редиректа я могу настроить не только адрес, куда будет происходить перенаправление, не только то, что будет написано, но могу и настроить ту картиночку, которая будет у меня появляться, чтобы каждый раз, например, не загружать ее руками. То есть что я делаю? Я настраиваю код редиректа, возможно варианты этого кода с разными картинками, вставляю ссылочку на этот код в группе любой социальной сети, Считывается сразу же нужная мне картинка, ссылку эту я уже удаляю, и просто-напросто отправляю вот такой вот простой абсолютно текст в группу социальной сети. Эта картинка, это не просто картинка, это картинка клипа, кликабельная, если на нее сделать щелчок... Будет происходить в моем случае переход на страничку сайта Сергея Играй. Для того, чтобы увеличить кликабельность этой картиночки, я сюда рисую значок плеера. Вот такой вот, если я размещаю для контакта. И у людей создается впечатление, что это не просто картинка, а это какой-то видеоролик. Например, с какой-то какой интересной тематикой, с какой-то мотивирующей картинкой. Люди щелкают на значок плеера, думают, что сейчас пойдет ролик, а на самом деле их перекидывают на страничку моего рекламируемого сайта. Все это делается не руками, то есть размещается не руками. Под этот код написан шаблон на зенопостере, практически мы уже его дотестили. Который по группам с открытой стеной ходит и просто-напросто кидает варианты такого видоизмененного кода редиректа. Появляются разные картинки, но все они ведут на один и тот же сайт. Очень хороший инструмент получения трафика на ваш сайт. В этом курсе, в открытом доступе рассказывать об этом коде, что он из себя представляет и как рисуются картинки, рассказывать о шаблоне зина который вот раз раскидывает, я не буду, потому что это все-таки информация, которую я дам для участников своего тренинга по партнерским программам. Итак, друзья, на этом, возможно, для кого-то сложный в чем-то урок по Перенаправление по редиректу, по сокращению ссылок я закончил. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите их на страничке видеоурока. Я буду что-то объяснять и дополнительно рассказывать. Всем спасибо. До свидания. С вами был Игорь Черноузов.